Леонид Кучук – новый главный тренер футбольного клуба «Динамо» Минск. 22 апреля. Именно с этого дня начинается новая глава в истории нашего футбольного клуба. Важные новости были объявлены на встречу с командой прямо на газоне национального олимпийского стадиона «Динамо». Началось мероприятие с приветственных слов начальника Главного управления спорта мингарис полкома Михаила Викторовича Прокопенко. Прежде чем начать свое выступление, я хотел бы поблагодарить тренерский штаб, который совсем недавно ушел в отставку. Отдельно еще сказать слова благодарности Сергею Витальевичу Гуренко за проделанную работу. И сегодня... Я хотел бы озвучить, может быть, еще такие слова, как э, решен вопрос с основным владельцем акций. И не случайно у нас сегодня присутствует Игорь Николаевич, и оперативным управлением будет заниматься БФСО «Динамо». Да, отныне футбольный клуб «Динамо Минск» и белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» – одно целое. В конце встречи Андрей Валерьевич Толмач вручил тренеру именную майку. Красивый финальный жест по возвращению домой легендарного белорусского специалиста. Мы рады, что было принято наше предложение Лениным Саниславичем. С его приходом мы надеемся вернуться на лидирующие позиции в белорусском футболе. Удачно выступить в Еврокубках. Дай Бог, чтобы мы туда попали. Ну и э, постепенно развивается клуб по всем направлениям. Леонид Станиславович в свою очередь поблагодарил за доверие, лично поприветствовал каждого футболиста, а потом уделил время прессе. Рад, что только сегодня свершилось, что я стал тренером Минского Динамо. Не поверите, это даже когда-то я тут через забор лазил, это было, да, наверное, 70-й, 71-й год на футбол, когда что мечтал, ходил, приходил до матча за 4-5 часов, садился на трибуну и ждал матч. И для меня это и для поймите, что я, и для меня это какая-то какая-то не традиция, а ностальгия, что для меня это очень почетно быть тренером Минского Динамо и быть, ну, скажем, единым целым с болельщиком Минского Динамо. Я знаю, что у Минского Динамо очень много поклонников. Много, как бы, понимаете, история ты никуда не, не спрячешь, не обманешь. Очень много поклонников. И что бы ни происходило с Минского Динамо. Поэтому надеюсь, что вы меня примете и мы будем все вместе болельщики и команда. На вопрос об изменениях в игре ответ был максимально лаконичным. Сначала познакомиться, а потом уже будем что-то видоизменять. Говорят, ломать не строить. Тут уже построено в предыдущем тренадцатом поэтому что-то. Говорят, все увидим, как мы будем работать? Что же, друзья, наша следующая встреча с командой состоится уже в эту пятницу. Соперник – футбольный клуб Смолевичи. Начало встречи 18.00. Игра состоится в Борисове.